Всем привет и по многочисленным просьбам наших подписчиков В этом видео мы подробно рассмотрим схему нашего автоматического зарядного устройства Так наше зарядное устройство состоит из трансформатора Подойдет абсолютно любой Мы используем нашем зарядном устройстве трансформатор от блока бесперебойного питания от компьютера Вот как показано на схеме, третий провод у нас не задействован я использую обычный диодный мост вот такие готовые диодные мосты продаются в магазинах радиодеталей подойдет любой ну, самый дешевый на 10 ампер мостовая схема лично для меня более удобна. ну можно также использовать диод шотки и задействовать все три вывода то есть выпрямитель на двух диодах ну, кому как угодно. Данная схема доведена уже до ума. И с учетом всех недостатков введены некоторые изменения и доработки. Итак, начнем по порядку. Вход из сети 220 вольт. У нас через предохранитель ну, я использовал на 5 ампер И обратите внимание, в параллель входа добавлен неполярный конденсатор вот такого типа на 250 вольт очень распространенный конденсатор такое можно найти в блоках питания от компьютера в данном случае применяются три неполярных конденсатора это C1, C2 на выходе диодного моста и на выходе зарядного устройства вот забыл его подписать сейчас его подписал c4 это конденсатор вот такого тоже очень распространенная деталь керамический конденсатор можно в принципе любой емкости то есть c1 у нас вот такой конденсатор c2 и c4 у нас вот такие керамические конденсаторы. Для чего нужны эти конденсаторы? Ну, я их по-своему называю искрогасители. Эти конденсаторы гасят высокочастотную составляющую тока, которая неблагоприятно сказывается на электронных приборах. Так, здесь наш диодный мост. Далее, вентилятор. Вентилятор в нашей обновленной схеме подключен на выход микросхемы стабилизатора. Вот такой обычный вентилятор. Его в принципе корпус зарядного устройства мы берем от компьютерного блока питания, где этот кулер уже вмонтирован. Итак, наш вентилятор подключен к микросхеме стабилизатору 5-вольтовому. То есть минус вентилятора подключен у нас ко второй ножке микросхемы. Это минус у нас общий. А плюс подключен на выход микросхемы к третьей ножке к выходу плюс 5 вольт. Здесь же параллельно к ножке 2 и ножке 3 у нас подключен электролитический полярный конденсатор. Вот такого типа конденсаторы маленькие. Можно использовать практически любой такой конденсатор. Емкостью начиная от 1 микрофарата до 100 микрофарад напряжением от 10 вольт и выше для чего этот конденсатор этот конденсатор служит роль выпрямительного фильтра который обеспечивает питанием наши приборы вольтметр и амперметр а также работу нашего вентилятора без этого конденсатора вольтметр и амперметр работать не будут вот такой вольтметр китайский, маленький и удобный. И такой же китайский амперметр Шунтом на 10 ампер. Подключается такой амперметр в разрыв нашего общего минуса. Провод Шунта, вот этот черный, соединяется с черным проводом питания. Согласно вот как показано на схеме. И белый провод это у нас будет уже выход. Вот. Мы видим его на схеме. Красный провод питания у нас подключен к выходу микросхемы стабилизатора. И также красный вывод вольтметра тоже подключен к выходу стабилизатора. Минусовой провод вольтметра у нас подключен ко второй ножке, к общему минусу. Измерительный провод вольтметра, вот этот вот белый, у нас подключен вот мы видим на выход нашего зарядного устройства до предохранителя это сделано для того чтобы зарядное устройство можно было использовать как тестер то есть при подключении какому-либо источнику питания будь то батарейка или аккумулятор на вольтметре будет отображаться напряжение данного источника здесь у нас расположен микшерный пульт зарядного тока с выключателями в моем случае их три штуки и тремя низкоомными резисторами вот такого типа резисторы мощности от 5 до 7 ватт и любые выключатели рассчитанные на ток до 10 ампер я выбрал именно такой способ регулировки тока так как он обеспечивает наиболее надежную работу устройства то есть это хороший контакт без всяких потерь в отличие от электронных регуляторов тока на которых идет сильный нагрев хоть регулировка тока очень примитивная зато имеет очень хорошее кпд на выходе используется предохранитель можно 15 20 ампер который обеспечивает защиту от короткого замыкания давайте вернемся теперь к микросхеме стабилизатора вот такая микросхема стабилизатор крайняя левая ножка это у нас вход плюс средняя ножка это общий минус и Крайняя правая ножка – это у нас выход плюс 5 вольт. Микросхема может стабилизировать напряжение примерно от 7 до 30 вольт. Но ну, желательно эту микросхему, так же как и диодный мост, установить на охлаждающие радиаторы. Можно использовать любую микросхему-стабилизатор 5 вольт. Итак, идем дальше. И дальше у нас автоматический модуль. Вот. Здесь имеется у нас S4 выключатель. Точно такой же выключатель, как и на микшерном пульте. Выключатель у нас шунтирует выходы силового реле и служит для переключения зарядного устройства из автоматического режима в ручной. И наоборот силовое реле обычное любое автомобильное силовое реле ну и собственно реле регулятор вот такого типа остров 59.3702 один из выводов катушки силового реле у нас подключен клеме 67 другой вывод к общей клемме 31 это минус и также минус второй вывод силового реле подключен к клемме 31 это у нас минус земля на реле регуляторе который в свою очередь у нас идет на минус выхода зарядного устройства между выводом 15 и первым выходом силового реле у нас последовательно подключен потенциометр r5 номинал этого потенциометра рекомендую взять как можно меньше от 50 ом и меньше здесь две ножки у нас соединяются вместе две любые крайние и таким образом, как показано на схеме, у нас он подключается. Для чего в этой схеме я добавил потенциометр? А для того, чтобы любой пользователь мог настроить зарядное устройство, точнее порог срабатывания отключения зарядного устройства от аккумуляторной батареи под себя. Именно поэтому в нашей схеме используется вольтметр, чтобы мы могли настроить порог срабатывания нашего автоматического модуля путем вращения ручки потенциометра. Настройка будет в пределах от 14 вольт до 15 вольт с точностью до десятых. Но вольтметр, да, но вольтметр в нашем зарядном устройстве, также необходим, чтобы мы могли видеть, в каком, на каком этапе зарядки находится наш аккумулятор, что тоже очень удобно. Вот, в принципе, и все, что хотелось рассказать. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Пока!